Здравствуйте, мои дорогие друзья! 23 июня 2022 года в разгар российско-украинской войны Объединенная Европа открыла свои двери перед Украиной, предоставь ей статус кандидата. Резолюция Евросоюза содержит семь требований, которые Украине предстоит выполнить для получения статуса члена. Еврокомиссия будет следить за прогрессом Украины в выполнении поставленных задач и доложит об этом вместе с подробной оценкой результатов до конца 2022 года. Уже через полгода на саммите 15-16 декабря 2022 года или же через 9 месяцев на саммите 23-24 марта 2023 года Европейский Совет, высший орган Евросоюза, оценит, насколько успешно Украина выполнила свои задачи и примет одно из трех решений. Либо предоставит Украине полноправное членство в ЕС, либо продлит Украине срок, отведенный на выполнение стоящих перед ней задач, либо лишит Украину статуса кандидата в члены ЕС. Какие это семь требований? Выполнение каждого из них нуждается в переориентации политической воли Владимира Зеленского. Поэтому список этих требований для Банковой является достаточно жестким. Примерно как игольное ушко для верблюда. Что же это за требования? Первое звучит так принять и внедрить законодательство о порядке отбора судей Конституционного суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добросовестности и профессиональных качеств в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. В списке требований о Конституционном суде Украины поставлено первым Согласно Конституции, в составе Конституционного суда Украины должно быть 18 судей, по 6 от президента, парламента и съезда судей. Сейчас в нем есть три вакансии. две по квоте съезда судей и 1 по квоте Верховной Рады. В марте следующего года... Появятся еще две по квоте Верховной Рады. Понятно, что Зеленский хочет заполнить эти вакансии, по крайней мере те, которые по квоте парламента, своими людьми. А западные партнеры настаивают на конкурсном отборе согласно рекомендациям венецианки. 17 июня прошлого года был подготовлен ко второму чтению законопроект номер 4533 о конституционной процедуре в редакции, которая учла пожелания венецианки. Однако 2 сентября проект был подвергнут повторной доработке, в результате которой из него вообще исчез конкурсный отбор конституционных судей. Это вызвало протест глав дипломатических миссий Евросоюза и стран Большой Семерки. В совместном заявлении 23 сентября они сообщили, что обеспокоены законопроектом номер 4533 и подчеркнули, что реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КСУ в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. 20 октября 2021 года в «Украинской правде» опубликована статья временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин, главы представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас и посла Великобритании в Украине Мелинды Симонс «Пора трансформировать Украину», которые заявили Введение прозрачной, меритократической процедуры отбора судей в Конституционный суд является ключевой предпосылкой для обеспечения постепенного обновления этого суда. Авторы статьи, к своему сожалению, не увидели никакого прогресса в реализации этой реформы с момента предоставления в декабре 2020 года Венецианской комиссии своего вывода по этому поводу. До сегодня уже полтора года, представительские органы власти Украины в упор не видят венецианскую комиссию с ее выводами по законопроекту номер 4533. Если в составе КСУ появятся новые судьи, не прошедшие конкурсного отбора, согласно рекомендациям венецианки, это будет означать, что членство в ЕС в Украине не видать как своих ушей. По крайней мере, при президенте Зеленском. Идем дальше. Второе требование. Завершить проверку добропорядочности кандидатов члены Высшего Совета Правосудия, Этическим Советом и отбор кандидатов в состав Высшей Квалификационной Комиссии Судей Украины. Сейчас в Совете Высшего Совета Правосудия из 21 члена, которые должны быть согласно закону, работают только 4. В том числе 3 члена Виталий Салихов, Оксана Блаживская, Инна Плахти, которые по решению Этического Совета признаны соответствующими критериям профессиональной этики и добропорядочности, а также председатель Верховного Суда Всеволод Князев по должности. Без полномочного состава ВСП невозможно сформировать высшую квалификационную комиссию судей Украины, от которой зависит наполнение судов кадрами. Согласно закону, ВСП полномочен при условии избрания или назначения на должность не менее 15 членов. Поэтому второе требование ЕС означает разблокировку ВСП. Чем быстрее будут сформированы новые ВСП и ВККСУ, тем быстрее начнется пополнение и обновление судейского корпуса. В результате должна снизиться зависимость судебной системы от банковой. Именно в этом интерес западных партнеров, но ну, как насчет интереса банковой, понятно третье требование состоит из трех частей первое прежде всего должно быть продемонстрировано дальнейшее усиление борьбы с коррупцией в частности на высоком уровне посредством упреждающих и эффективных расследований а также заслуживающего доверия списка судебных преследований и обвинительных приговоров то есть должен быть предъявлен список обвинительных приговоров за коррупцию на высоком уровне. В том, что эта коррупция есть, западные партнеры не имеют никаких сомнений, и они требуют приговоров. Словам о нулевой толерантности к коррупции уже никто не верит. Кроме того, Евросоюз требует от Украины завершить назначение нового руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры путем признания выявленного победителя конкурса. Цена кресла руководителя САП очень высока. К примеру, Уголовный процессуальный кодекс гласит, что подписать подозрение народному депутату может или генпрокурор, или исполняющий обязанности генпрокурора или руководитель САП. Сейчас, когда САП не имеет полноценного руководителя, Ирина Венедиктова является ангелом-хранителем, в кавычках, для всех нардепов, лояльных банковой. И естественно, что банковая очень хотела бы сохранять такое положение вещей, если бы не Евросоюз. Последняя часть третьего требования – запустить и завершить процедуру отбора и назначения нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины. 16 апреля 2022 года закончились полномочия Артема Сытника, и вот уже более двух месяцев НАБУ остается без директора. Закон, установивший новую процедуру отбора и назначения директора НАБУ, был принят еще 19 октября 2021 года, то есть 8 месяцев назад. Однако Кабмин утвердил состав комиссии по проведению конкурса на должность директора НАБУ лишь 15 февраля 2022 года. Конкурс до сих пор не начат. Вряд ли стоит сомневаться, что причина этого на Банковой. Четвертое требование – Обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам группы противодействия отмыванию денег ФАТФ. Принять всеобъемлющий стратегический план реформы всего правоохранительного сектора как части системы безопасности Украины. Эта формулировка показывает желание западных партнеров в том, чтобы Украина после принятия в ЕС не стала европейской прачечной для отмывания грязных денег. Поэтому Евросоюз хочет не только изменений в законодательстве Украины, но и соответствующие реформы правоохранительных органов. Пятое требование. Внедрить антиолигархический закон, чтобы ограничить чрезмерное влияние олигархов на экономическую, политическую и общественную жизнь. Это должно быть сделано юридически обоснованным образом с учетом предстоящего заключения Венецианской комиссии по соответствующему законодательству. О том, что банковая очень не хочет согласовывать закон об олигархах с венецианкой – Писалось много. О цене вопроса красноречиво говорит тот факт, что когда в сентябре прошлого года Дмитрий Разумков отправил законопроект на рассмотрение венецианки, банковая в отместку организовала смещение Разумкова с поста спикера парламента. По настоянию Зеленского парламент принял закон 23 сентября 2021 года, не дожидаясь выводов венецианки. На днях секретарь РНБО Алексей Данилов сообщил, что в мае РНБО провел заседание и проголосовал за положение о реестре олигархов. То есть выводов Венецианки еще нет, а закон уже работает, несмотря даже на полномасштабную войну. По-видимому, выводы Венецианки скоро появятся, и закон об олигархах придется переписывать. Шестое требование – бороться с влиянием корыстных интересов путем принятия закона о средствах массовой информации, который приведет законодательство Украины в соответствии с директивой Евросоюза об аудиовизуальных медиауслугах и наделит полномочиями независимого регулятора СМИ. То есть Евросоюз четко продемонстрировал, что он считает украинское медиапространство подверженным влиянию корыстных интересов. И что ему не нравится ни законодательство Украины о СМИ, ни украинский Надсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Евросоюз хочет видеть законодательство Украины, обеспечивающее подлинную независимость украинских медиа, по-настоящему независимый регулятор какого взгляда на независимость сми придерживается зеленский четко видно по единому марафону на котором есть и жесткая цензура и темники последнее седьмое требование ес к украине такое завершить реформу правовой базы для национальных меньшинств которая в настоящее время готовится в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и принять незамедлительные и эффективные механизмы реализации. Очевидно, что это требование не только Венгрии, и Украине придется его учитывать, чтобы ЕС не захлопнул перед Украиной свою дверь. Особое внимание здесь придется уделить вопросам обеспечения прав нацменьшинств на образование на родном языке и прежде всего прав русскоговорящих граждан Украины. Напомним, что еще 8 декабря 2017 года появилось заключение Венецианской комиссии по закону Украины об образовании, где говорится, что 4 пункт 7 статьи, не обеспечивает решения для языков, не являющихся официальными для Евросоюза, и в частности русского языка, который является распространенным языком общения. Отмечается, что менее благоприятное отношение к русскому языку сложно оправдать, и по этой причине поднимается проблема дискриминации. Руководствуясь вышеизложенным, говорится в рекомендациях венецианки. Надлежащим решением будет обязательное внесение изменений в статью 7 и замена ее более сбалансированными и несколько четче сформулированными положениями. Что ж, как говорится, время пошло. Успеет ли Украина запрыгнуть на евросоюзовский поезд, мы с вами увидим в ближайшем будущем которая наступит через полгода.